В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открылась выставка «Собор Казанской иконы Божьей Матери. Возрождение». Проект приурочен к празднованию 21 июля явлений Казанской иконы Божьей Матери и освящению Казанского собора Казанского Богородицкого монастыря. На открытии выставки присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, министр культуры Ирада Аюпова, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета Дмитрий Щелкунов, заведующий отделом рукописей редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета Эльмира Амирханова и другие. Впервые музейное сообщество было вовлечено в столь великолепный уникальный проект. То есть... Все навыки, наработки, наши фонды, наш интеллектуальный потенциал, не только нашего музея, естественно, а всего музейного сообщества, он был востребован. Митрополит Казанский Татарстанский Кирилл выступил перед гостями и поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении собора Казанской иконы Божией Матери. Для нас очень важно, что это дело воссоздания собора, оно, оно стало таким делом объединения очень многих и многих людей взглядов на жизнь вообще, разного рождения, разного вероисповедания. То есть, люди разные, но объединились в одном великом деле. Напомним, что в день празднования иконы 21 июля состоится освящение воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери. Стоит отметить, что на выставке был представлен ряд православных кириллических книг отдела рукописи и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Мы еще показываем очень важное влияние западноевропейской традиции, гравюры на создание этих ликов в соборе Казанской иконы Божьей Матери. У нас уникальные альбомы Библии Бескатара. Один из них, например, открывал каталог выставки Третьяковской галереи, посвященный этой теме, так как более нигде он не хранится, и мы его тоже представили здесь. Также на выставке представлены гравюры 16-17 века, которые показывают события из жизни Иисуса Христа и Богородичный ряд. Большая часть гравюр происходит из коллекции Григория Мешкова, почетного члена Императорского Казанского университета. И, конечно же, это... Очень интересная коллекция, самые выдающиеся экземпляры он дарил императору Александру II. Виртуально тоже из Государственного Эрмитажа, где они сейчас находятся, здесь тоже представлены. Выставка «Собор Казанской иконы Божьей Матери. Возрождение» отражает уникальный опыт сотрудничества широкого круга специалистов и живого процесса работы по воссозданию Казанского собора Казанского Богородицкого монастыря. Проект станет знаковым событием в культурной жизни России и Республики Татарстан. Выставка будет открыта до 20 6 сентября. Анджимини Баева, Виолетта Басова, Универньюз.